Прям подписчикам гостям, я Джетли, и сегодня мы будем, ну, как бы, типа чистить цвет и а заодно подкрашивать корни. Мне как-то раз спрашивали, как чистить цвет. Ну и, в общем, вот... В общем, вот этот видосик для вас. Все посторонние шумы на фоне ⁇ это в кошке. Так, и после того, как мы почистим цвет, я думаю покрасить одну сторону волос в синий. Надеюсь, что это получится темно-синий. Конечно, можно добавить еще туда фиолетового. Но я не знаю, давайте уже по мере поступления проблем решать, что нам делать. Вот. Тут еще, кстати, к нам пришел вот такой вот котенок. Такой вот прекрасный, маленький, маленький котенок. да. Вот он меня любит. Все, ступай котенок, тут сейчас будет очень плохо пахнуть. Смешала я, как всегда, капус, троечку. шестерка чистить волосы вообще нельзя, вообще лучше брать либо тройку, либо ну, там единичку, единичку с половиной, это вы уже что найдете. И еще я сегодня прикупила масло, покупать вот масло черного тмина. но говорят вообще от всех болезней, то есть его можно есть, его можно вмазать на волосы, из него можно делать маски, и по идее очень действенно, поэтому я добавлю, рискну добавить его в буквально вот чуть-чуть, потому что хрен знает, вдруг он вступит в реакцию, у меня волосы потом вообще выпадут. Вот так. И я в очередной раз забыла одну вещь. Сейчас, подождите. Что я забыла? Я забыла вот эти заколочки. Они нам сейчас понадобятся. Также вот такую расческу. Я взяла. Так. Что мы делаем? Мы рвём волосы. Потому что это надо по-хорошему было сделать до толпки. я надела перчатки, но я же самая умная. Так, вот выравнивать цвет Лучше либо у парикмахера Либо чтобы кла с вами Кто-то был второй И вам вот это вот все делал Либо надо запастись Пленочкой этой Как это называется-то Ух, Такая блестящая Блин, я забыла Забыла, как она называется Фольга Вот Фольгой называется. потому что я не знаю, как на самом деле чисто пленка, ну вот, которую мы заматывали, когда красили голову антоцианином, как она реагирует, вот затылку у меня весь, честно говоря, сожжен. но ну, по ощущениям. Я, конечно, попытаюсь как-то вернуть волосам их нормальный вид, ну, то есть, чтобы они не были на вид как мочалка, но я не знаю, как это будет и вообще получится ли у меня так сделать. Если получится, я, конечно же, обязательно сообщу об этом. Обязательно. Потому что я знаю, что у многих есть такая проблема, а проблемы надо решать. Вот корни у меня, как всегда, содлятся, скорее всего, в какой рыженький или желтенький. Но мы на это сейчас наплевем. Не, не надо мне подписать, что я смотрю не в объектив, потому что я окрашусь с камерой, ибо мне видно зеркало. Ну, типа лучше видно, чем лучше, чем линзах надеваю и смотрю во второе зеркало поэтому сегодня без второго зеркала просто скажу Короче, вы видите мои косяки, а я не вижу, поэтому в комментариях под видео, пожалуйста, сообщите мне, где я не прокрасила. Ну, типа я прочитаю <с> и в следующий раз точно прокрашу. Вы осветляетесь и потом тонируйте волосы э, смешением синего и фиолетового Это, конечно я в прошлый раз пыталась сделать, но у меня что-то пошло не так и э, как бы получился синий <coughs> в общем там должны вылезать участки волос которые у вас немного осветлились и получается не такое типа милирования ну, такое как бы какие-то волосы остаются белыми начнется становятся белыми а какие-то такими э, коричневатыми рыжеватыми и вот эти участки потом э, можно еще раз посветлять типа вот. и этого участка и На конце правда вообще по-моему полностью сожженный потому что ну, они очень много перетерпели, очень много вытерпели они прям вообще, вообще с ними беда, печаль, их надо будет либо срезать, либо засиликонивать. Я когда найду средство, которым меня засиликонивали как-то раз в я вам обязательно его тоже, ну, скажу. Потому что вот средства, которые засиликонивают, они, ну, блин, как сказать, говорят, что типа запаивают кончики, там, восстанавливают, ну, на вид восстанавливают, да. А по факту, ну, просто возвращают к волосам здоровый это, пожалуй, все, что они делают. Ну и на ощупь они как бы тоже здоровыми становятся. Я возьму расчесочку, наверное, этого, конечно, делать не стоит. Ну да, не стоит этого делать. Потому что особого какого-то профита она не дает. Она только, по-моему, волосы дерет и вот с них всю пасту снимает. А это нехорошо. Очень щипит глаза. Не, не блин. Что я могу по этому поводу сказать? Ничего не могу сказать по этому поводу. потому что просто очень щипит глаза. Мне вообще советовали, кстати, парикмахеры переходить на Егору. Ну, мне как-то раскрасили краской Егора, она очень ведливая. А они говорят, что осветлители гора, он. Гораздо гораздо как сказать. менее вредный, скажем так. Я не скажу, что он полезен, но он менее вредный. Для волос. Стоит, конечно же, дороже. Почти банку, за, точнее, почти касать за банку порошка этого осветляющего. Плюс еще надо будет покупать активатор. Трехпроцентный. Потому что больше может сжечь волосы. Но ну, вот мы попробуем, когда я использую капус весь. Сейчас. Вот, короче, мы его обязательно попробуем. А если он действительно будет давать эффект белоснежных волос, то будем осветляться и. Потому что если дорого, значит, качественно, ну, не всегда бывает так, конечно. Но если в этом случае будет так, то я лучше переплачу, чем буду потом постараться себе восстанавливать волосы. Вот. еще если вы не знаете какой осветлитель подходит вам то есть ну, первый раз осветляйтесь и осветляйтесь сами и не хотите идти в парикмахерскую там по каким-то причинам там, может денег нет может еще что-то может нет хороших парикмахерских поблизости или там парикмахерских в которые вы хотели идти есть плохие отзывы то что там кто-то ну, не, не профессионально работает ну, типа, клиенты пострадали, там кому-то сожгли волосы, бла-бла-бла, все дела. И у вас нет шанса с кем-то проконсультироваться, то попробуйте начинать с троечки. А если троечка не осветляет, или осветляет на такой процент, какой, или осветляет там ну, на, не знаю, полтона у вас, то попробуйте смешать шестерку и тройку. Но выше шестерки не поднимайтесь, потому что это сожгёт ваши волосы. Особенно, если вы уже пробовали осветляться или красились чем-то. Кстати, если вы красились и хотите снять цвет, можно попробовать купить э, колоровку, он называется, от Esteele. Если найдете что-то качественней, то берите что-то Вот Если не найдете этого, то можно попробовать как раз вот осветляющим порошком, потому что я снимала цвет себе темно- темно-каштановый именно осветляющим порошком. То есть я, по-моему, два или три раза красилась осветлителем без всяких колоров, без подобного И ну, до блондинки я все-таки дошла, правда, потеря качества волос очень сказалась. Кстати, я вот еще подумала снять видео, типа, о том, что я покупаю. Это хз, уже какая-то. Это информация, которая не несет в себе ничего. Ну, то есть, информация просто ради того, чтобы получить информацию. Хотя если кому-то это интересно то я могу конечно это, снять. Но это если интересующихся будет подавляющее большинство потому что так ну зачем это делать и, кстати обо всем новом то есть о том что будет выходить на канале и там участвовать в вопросах повлиять на контент вы можете как раз таки через группу ссылка есть в описании можете зайти там проголосовать за то какое видео будет следующим предложить какой-то свой вариант я его рассмотрю если вам будет интересно то я сниму, сниму на тему в которой вы предложите видео и оно будет на канале Также, если вы хороший человек, <свят> <свят> <свят> если вы следите за моим каналом, вы можете нажать колокольчик, если вы этого еще не сделали, чтобы получать уведомления о тех видео, которые выходят, ну, сразу как они выходят, вы будете получать уведомления. И не будет такого, что на меня подписано, ну, подпи... что вы на меня подписаны, а вы не знаете о том, что вышло новое видео. Типа, не будет создаваться этого ощущения бездействия блогера. Вот, также мне начали как-то задавать на Аске весьма интересные вопросы, на которые ну, текстом как бы не ответишь. Поэтому, если вы задали вопрос, а я на него пока не ответила, то... То, ну блин короче надо подождать я сниму просто <поэтому> по этим темам видео либо сниму видео где я отвечаю на вопросы подобного плана на которые текстом не отвечу вот Я забыла о ней. Все капец, короче, придется стричься, сожгла волосы. что у меня просто офигенно много волос. Сейчас это исправится. То, что много волос. просвечивают волосы, которые уже осветились. Да нет, вроде не вроде все нормально. Еще опять на тройке у меня похоже нифига не светится и что я буду делать не знаю не знаю что я буду делать осветлится по поне кстати если намазать тройка волосы и закрыть ее ну эм, их точнее волосы волосы закрыть салафаром то тройка очень аккуратненько превратится в шестерку. Типа будет волосам теплее, она будет а, больше, больше работать, как-то грамотно сказать. В общем, будет... Гли... В общем, будет лучше действовать, агрессивней, потому что это все очень агрессивно, и за счет этого у вас осветляются волосы за счет того, что вы наносите на них разные агрессивные массы. И теперь я буду ждать, потом пойду смывать, потом просушу волосы, если они все-таки не осветлятся до нужного мне тона, то есть, ну, корни, если они останутся опять такими же, то я осветлюсь еще раз. И вернусь к вам уже, когда буду окрашиваться краской. Нет, ваши волосы за такое обращение вам спасибо точно не скажут. А у меня опять на троечке немножко не докрасились, концы не досветлялись, особенно здесь. Я не знаю, как это понимать вообще. Ну ладно. Я сейчас думаю не буду повторно осветляться, потому что ноги. Ну, они еще немножко лезут. нет, вроде уже не лезут. Вот. Угу, угу, угу. Здорово, да? Здорово. Здорово. Не докрасилась, как всегда, сзади. Сейчас я посмотрю. М -м -м. Матерь Божья. Матерь Божья. Что ж такое? опять накосячила. Конечно, ничего нормального сделать не могу. Косячью везде, во всем и всегда. Так. Ну ладно. И теперь наша задача это в общем взять чистую расческу с крупными зубчиками и с мелкими зубчиками. Ну, для животных. Вот. Расчесаться хорошо. Что я в принципе сделала. Ну, так, конечно, я так себя расчесалась, ну ладно. И поделить голову на две хотя бы примерно равные части. Вот эту часть надо будет заколоть. А вот эту часть поделить на 4, по-моему, на четыре сегмента. Ну смотря как, правда, можно вот так вот поделить на 4 сегмента, можно вот так, ну типа, чтобы начинать снизу, все хорошо прокрасилось. Вот. И сейчас мы будем делать плинт окрашивание. Еще пока не забыла, настоятельно рекомендую нажать на колокольчик. Еще раз, я не помню, упоминала ли я об этом до этого, но нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. И давайте я закалю, и мы начнем опять. Мы продолжим. Так как я буду брать краску от Estelle опять, она опять смоется, если что, я опять пройдусь с 3% оксидом, с порошком, как раз остатки дамажу, у меня там совсем чуть-чуть его осталось. Вот, краска смоется, я тогда, если мне пойдет, смогу сделать типа двойной сплит, как я хочу, как я хотела сделать, когда буду делать дреды, но я думаю, пока надо примерить. А если что, с дорогими-то мы всегда успеем. Я как самый умный человек не включила камеру. Вот, поэтому мы начинаем уже с половины. Вот. И вы пропустили такой вкусный момент, когда я... Ну, говорила уже не помню о чем. В общем, ладно, у меня все всегда хорошо, даже если все очень плохо. Типа надо радоваться мелочам, аккуратно делить голову. Я надеюсь, что... Блин. Я, кажется, заехал. А может и нет, может я просто тут плохо, так корни осветлило. Ну ладно, не суть. Продолжаем. Все хорошо, но я начинаю снизу, потому что, если что, наверх я просто возьму фиолетовую краску. Наш синий у меня уже кончился, а фиолетовый еще есть. А антоцианином я краситься не хочу, потому что его хрен смоешь. Ну, если правильно покраситься. А если неправильно покраситься, то он будет как тоник. Ну, зайдет дня за 3-4. И это все, что вы получите. А это плохо. Потому что стоит он ну, никак только. И у меня порвалась перчатка. Это очень важная информация, это очень важно знать просто. Если вы в следующих видео увидите, что у меня синие руки, это вот все из-за этого. Все из-за этого. Все из-за того, что... Вот, если у меня кончится краска, не так много осталось, я возьму фиолетовый сделаю верхушку себе фиолетовый и мне пойдет потому что под лицо все к лицу Вот. Ну, либо я возьму воду и немножко разведу все Мы стараемся хорошо, не оставляя пробелов, да. Если у вас остался про пробел и вы этого не заметили, то когда вам на это укажут, просто говорите, что все так и задумано. Это милирование, это модно. Как мне сказали, когда я пыталась найти врача, ну, зубного, стоматолога, хирурга, который мне сделает укол в язык, что типа, это модно. Вот вы скажете тоже, это модно. Вы просто ничего не понимаете в моде. Я почти научилась красить, красить себя сзади. Это очень странно звучит. У нас осталось немножко краски. Понятно, почему осталось, потому что мы все не закрасили еще. Но ну, мы сейчас это все исправим. Да. масла вот этого не ну, не знаю волосы после осветления не такие э, мочалистые стали поэтому ну, не знаю может она помогло может это от него зависит может не от него может быть просто трехпроцентный активатор он не так бьет по волосам Если вы хотите окрашивать еще правую сторону, то скорее всего вам будет нужна фольга, потому что вы положите на эту сторону фольгу или сразу будете ну, брать прядь, ее класть на фольгу, или просто брать прядь, ее крашивать, класть в фольгу и фольгу как-то пряди оборачивать. Так тоже можно делать, это, по-моему, даже облегчает процесс окрашивания. Вот, и тогда у вас будет вся левая сторона в фольге, и вам будет проще красить правую, и у вас не смешаются цвета. Либо вы просто сможете положить фольгу, вот кусок фольги, на голову, так у меня тут что-то не прокрашено. Вот. Типа, чтобы волосы все полностью были в фольге, и начать красить уже вторую сторону. Так тоже можно Кстати, в эту краску я опять добавила масло, не знаю, не знаю, насколько оно поможет мне. Да, должно ей помочь. Так, теперь мы проверяем набор. Так, рука красит, вот этот палец вот не красит. Вроде окрашено все, также моя шея. И с этой краской, так как я не хочу тонироваться, как было в том видосе, где я хотела тонироваться и сразу побежала мой, я, короче, посижу с этой краской минут 20, потом смою, высушу и покажу результат. Ну вот, такая вот, такая прическа, не знаю, такая вот окраска. У меня получилось, если провести, конечно, ровно линию. То будет ровно и, ну, как, в общем, не будет такого, что с этой стороны какие-то пряди с этой части и с этой какие-то пряди с той части. Но зато, если захочется чего-то нового, можно просто сделать э, зигзаг... зигзагообразный пробор, тогда тут будут части отсюда и здесь будут части отсюда, и типа милирование, <laughs> типа здорово. Вот. Также я хочу вас спросить, идет ли, по вашему мнению, мне такая окраска, такой цвет волос, то есть, ну, двойной, и как мне лучше, если, если бы у меня были полностью волосы синие или если бы у меня полностью были волосы светлыми. И если вам понравилось или было полезно это видео, вы можете поставить лайк, если нет, дизлайк, пишите свое мнение в комментарии. Вступайте в группу, так вы будете точно уведомлены о новых видео, о выходе новых видео, по крайней мере, даже если колокольчик, который я вас опять же прошу нажать, там вот внизу, чтобы когда у меня выходили новые видео, у вас появлялось уведомление. В общем, вот, я забыла о чем говорила, но вам спасибо за просмотр и всем пока!